Привет! С вами интернет-магазин KERAMIS. В этом обзоре мы познакомим вас с обоями от немецкого бренда Rush – коллекция виниловых обоев Florentine 2. Фирма Rush образовалась более 100 лет назад в Германии, и по сей день она производит виниловые обои высочайшего качества. Залог успеха бренда – это сохранение первозданных традиций с использованием самой технологичной и современной техники для производства обоев. На сегодняшний день ассортимент компании насчитывает более тысяч наименований продукции и эта цифра только растет с каждым годом. Известный немецкий производитель обоев предлагает в своей новой коллекции красивые и недорогие обои, способные быстро, легко и надолго преобразить вашу комнату или дом. Обои с каталога Флорентин 2 в первую очередь это невероятное качество, которым так славится германская продукция. Во-вторых, это невероятно стильный и утонченный дизайн каждого изделия. Присмотревшись к коллекции «Флорентин 2», можно отметить достаточно светлые, успокаивающие тона, изысканные акварельные образы, природные цветочные мотивы и разнообразные широкие полосы. Также есть модели, которые поражают своей неординарностью. Например, на некоторых обоих изображены надписи, они как будто любовное письмо, написанное рукой влюбленного мастера. Каждая из изделий играет разнообразными цветами. Спелые ягоды, горчичные, голубые, прохладные привнесут в интерьер особую прелесть, а рисунки придают характер и подчеркивают индивидуальность. Размытый или четкий рисунок на обоих Florentine 2 одинаково привлекателен, рисунки удивляют своим совершенством и глубиной производимого эффекта. Эти обои позволят вам со вкусом оформить стены вашего дома современным материалом. Обои виниловые на флизелине, и вы сможете наслаждаться интерьером высокого качества с небольшими затратами, ведь в нашем интернет-магазине самые низкие цены. Эти обои никогда не выгорают и не обесцвечиваются. Они надолго сохраняют первоначальный цвет и не портятся под воздействием внешних факторов. Кроме того, для обоев RASH характерно дышащие свойства и спокойное реагирование на влагу. Представленные образцы из каталога идеально подойдут для вашей спальни, гостиной или прихожей. Используя обои Флорентин-2 в интерьере, вы убедитесь в их прочности, износостойкости и надежности. и купить обои Rush Florentine 2, вы можете в нашем интернет-магазине. Покупка обоев бренда Rush позволит вам воплотить в жизнь любую дизайнерскую мечту. С вами был интернет-магазин Keramis. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и делитесь видео с друзьями.